Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим субботнее ленивое печенье. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлением. Для того, чтобы приготовить печенье, нам понадобится пол килограмма муки просеянной, 400 граммов сливочного масла, 200 граммов сахара, 4 желтка, щепотка соли. Приступим к приготовлению. Для начала просеянную муку высыпаем в большую емкость. Посередине делаем углубление. Добавляем... Сразу же добавляем сахар, еще не перемешиваем и соль, щепотку буквально, чтобы передать вкус. И все хорошенько замешиваем быстро рукам. Когда у вас получилась вот такая вот крошка, добавляем желтки, и замешиваем все. Замешивайте быстро, не нужно долго его замешивать. После того, как замесили тесто, отправляем его в холодильник минимум на полчаса, можно и на больше. Достали тесто из холодильника, я раскатала его в толщину 2 миллиметра и вырезала формочки. Вы можете для формочек использовать стакан, либо просто разделить его на квадратики. Отправляем духовку до полного приготовления. Наше печенье субботнее готово. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Приятного аппетита!